Друзья, всем привет, как дела? В первую очередь хочу извиниться за столь долгое отсутствие роликов на канале. Были вещи, которые необходимо было решить, решить срочно. И в принципе у меня это получилось. Поэтому очередной новый ролик, который я подготовил специально для вас. Время тянуть не будем, смотрим.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 Расслабься ты, что ты это? Да не гони, расслабься. Чё... Я тебе говорю, я расслаблен. Да ты не расслаблен. За... Я тебе говорю, я расслаблен. Чуть-чуть сдуйся, ты елки-палки. Я тебе говорю, я расслаблен. Сдуйся ты прям, я вижу, я как ты. Говорю, это... Я тебе говорю, я расслаблен. Да ты гонишь, ты что? Ты да чё? ты че, гораешь? Нет, ты брав, ну, сейчас это чуть-чуть ну, расслабься, елки Ну смотри, а сейчас покажу тебе, смотри. Я всегда такой, видишь? Да нет, ты сейчас это чуть-чуть... Вот, ну, я тебе говорю о том, что ты напрягаешь, ты чуть-чуть спокойнее. Я расслабленный? Да, понятно, короче, чё ты это? Чё, Я расслабленный? Вот напряг, вот, вот напряг. Да ты еще сильнее напрягся, ты понимаешь? Ты бываешь расслабленный когда-нибудь? Бываю расслабленный. Ну где, где ну людей живот должен быть, у тебя его нету, чего, ты, Ну чуть-чуть, да, это расслабь. Я хочу, чё, вот, видишь, да? надо. А Бока можешь так? Да. Ну нормально, нормально. Вот сейчас ты расслабился, я вижу. Расслабился. Сыграй что-нибудь. Что сыграть, что сыграть? Thank you. О! Ничего себе. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы мне просто не раз скипали, уважаемый Ильясик. Серьезно? Ну конечно. Некрасиво так делать, дядя. Я вас, значит, смотрю, наблюдаю за вами, уважаемый бикиров. А вы, значит, меня скипаете, коллега. А вы на стриме? Не-не, сейчас без стрима сижу. Записывайте. Выпуск, да, пишу еще когда там да пока все очень печально что-то я давно в чат не сидел пришел Ой. а здесь как будто бы как а, будто а что бы... способствовало вашему началу мне просто реально интересно Начало просто начала. ваш ваш канал очень сильно стрельнул мне очень понравилось ну я как-то увидел где-то ваш ролик и начал смотреть получается и что-то mm -hmm. что-то подписался получается и у вас канал прям в арифметической прогрессии пошел. Ну так это ж после твоей подписки так и пошел. Ой, ладно, прекращай. Прекращайте, прекращайте. А, собственно, почему начали заниматься этим? Мне просто реально интересно. Да просто прикольно. Не с того, ни с того, просто увидел вас. Да, О, мне блин. стало интересно, ну, хотел показать, типа, что я умею другим людям, помимо родителей своих. А, ну, блин, молодец. Ну, вам хорошего контента, ищите на ролик контента, всего доброго, рада Давай, дружище, пока-пока. Я вас внимательно слушаю. Ну, а что? А что мне говорить надо? Нет, можешь играть, просто я послушаю, как ты играешь. Thank mm -hmm. you. -мо, моё это вообще-то здорово просто, ты очень классно играешь, очень классно, это прямо уровень. Твое здоровье, как раз вкусненький сок. Давай, дружище, давай. Ну это было зачетно, конечно. Я этого не ожидал, сейчас увидеть. Цоя, можно Цоя, пожалуйста. <смех> сразу как пацаны Цоя играют, сразу прям, смотрите, а. Бля, ребята с годами не меняются. Давайте что-нибудь посерьезнее. Э -э, посерьезнее? А что нибудь из современного можешь? Ну вот. Слушай, я отлично собирал, на самом деле. Прикольно. <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> Блять, да Блять, блять, блять, блять! Донаты принимаются? Конечно! Смотри, как... О, Друг, давай скинуть, реально, давай сотку скину. Да, прекратим брось-то. сыграть а вообще сима я играю а -а -а. блин ты очень круто играешь да. а эту слышишь сейчас мелодию это узнаете самому интересно сейчас <музыка> Бля, я не помню, что это. Я знаю, что это мелодия, но я не помню, что это за песня. Тихо, слушай, слушай. Давай, давай. Это какая то рота, блядь. Нет. Это... Блядь, ну, спрашивай, спрашивай. Блин, как же ты круто играешь.